Начинаем? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего хотел бы поблагодарить руминских коллег за теплый прием и хорошую организацию работы Саммита России и НАТО. В целом, удовлетворен состоявшейся дискуссии. Она прошла конструктивно. Вновь подтвердила востребованность Совета для обсуждения широкого круга вопросов безопасности. В ходе заседания мы постарались дать объективную оценку результатам нашей совместной работы в рамках Совета России и НАТО. Обсудили линию совместных действий на перспективу. Прежде всего, было отмечено, что нам удалось заметно продвинуться в развитии политического диалога и практического сотрудничества. Среди наиболее значимых примеров такого сотрудничества назову содействие усилиям Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в Афганистане. Так был упрощен порядок транзита грузов невоенного характера через российскую территорию для нужд международных сил содействия безопасности в Афганистане. Сформирован совместный антинаркотический проект на базе учебного центра МВД России. Реализована инициатива по сотрудничеству в области воздушного пространства, а также проект по ПРО-ТВД, противоракетной обороны, театра военных действий. Мы активно взаимодействовали в сфере антитеррора, в том числе в рамках участия военных кораблей Черноморского флота России в операции «Активные усилия». Есть прогресс и в работе по повышению оперативной совместимости вооруженных сил России и НАТО в области чрезвычайного гражданского планирования. Ратификация России соглашения о статусе сил, участвующих в ПРМ, подводит под эти усилия солидную правовую базу. Мы многого добились вместе и намерены продолжать активную совместную работу. Вместе с тем. Очевидно, что результативность нашего сотрудничества будет зависеть от того, насколько страны НАТО будут учитывать интересы Российской Федерации. От готовности Альянса к компромиссам по вопросам, формирующим стратегический климат в Европе и в мире. Не секрет, что на пути развития наших отношений имеются и серьезные препятствия. Продолжающееся расширение НАТО, создание военной инфраструктуры на территории новых членов, Кризис вокруг да все, Косово, планы размещения в Европе элементов стратегической противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Все это не работает на укрепление предсказуемости и доверия в нашем сотрудничестве и отнюдь не способствует его переходу к новому качеству. Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируется в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Национальная безопасность не строится на обещаниях. Тем более, что подобные заверения мы уже слышали накануне предыдущих волн расширения блока. Не способствует укреплению доверия и неясности перспективы. Перспектив трансформации НАТО. Имею в виду претензии Альянса на глобальную роль в сфере безопасности, выход за пределы зоны своей географической ответственности и распространение его деятельности на такие сферы, как энергобезопасность, кибербезопасность и так далее. Кроме того, неопределенными остаются критерии применения НАТО военной силы и ее взаимоотношения с Советом безопасности Организации Объединенных Наций. Вместе с тем, в заключение еще раз хотел бы подчеркнуть. Мы отчетливо видим стоящие перед нами проблемы. Однако намерены и дальше развивать практическое сотрудничество с альянсом в тех областях, где у нас есть общие интересы. Повторю, с сегодняшними угрозами безопасности невозможно бороться в одиночку. Необходимы слаженные действия всех стратегических игроков, как отдельных стран, так и международных, в том числе региональных организаций. Мы к этой работе готовы и положительно оцениваем нашу сегодняшнюю встречу. Благодарю вас за внимание. Уважаемые коллеги, у нас примерно 20-25 минут. Просьба поднимать руки, называть средства массовой информации и ограничиться одним вопросом по возможности. Валерий Санфиров, Маяк. Пожалуйста. Владимир Вы уже оценили работу саммита. Вот тем не менее, Вы лично довольны работой этого совета. И второе, Вы были одним из инициаторов создания Совета России НАТО в 2002 году. Вот Вы уже уходите на другую работу. Вот каким Вы видите перспективу этого совета с учетом тех проблем, о которых Вы только что сказали, которые обсуждались на сегодня? Спасибо. Сегодняшний диалог был очень открытым, конструктивным. И так же откровенно, как сейчас вам, я излагал свою позицию нашим коллегам, надо сказать, что они отметили эту откровенность и отвечали тем же, несмотря на то, что проблемы нерешенные есть, и мы о них говорили и прямо, тем не менее, дух сотрудничества, желание искать компромиссы присутствовал, и я считаю, что это самое главное. Если такой дух будет укрепляться, взаимное доверие будет укрепляться, то тогда и перспективы работы в рамках Совета россия НАТО будут весьма э, позитивными. Нам бы, Россия, этого очень хотелось. Пожалуйста, дамы в третьем ряду. Вот вы, пожалуйста. М. Президент, я меня Я из Et euh, je voudrais poser une question concernant euh, la déclaration du euh, la Russie d'organiser une de, de paix euh, pour, euh, euh, pour, la, pour de paix. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ce processus Que peut affecter la Russie pour mettre fin à l'occupation Merci. То вообще нет перевода, то сразу два переводчика говорят. И один немножко мешает другому. Поэтому я э, хотел бы уточнить вопрос. Речь идет о возможности организации мирной конференции по Ближнему Востоку в Москве. Так, об этом речь? Вы знаете, что Россия давно вовлечена в процесс. Ближневосточного урегулирования, я уже подчеркивал неоднократно, и хотел бы сегодня еще раз повторить: мы полагаем, что у нас есть определенные естественные преимущества в этой э, работе, потому что за последние годы мы качественно улучшили наши отношения с Израилем, повысили степень доверия на межгосударственном уровне, тем более, что значительная часть граждан Израиля это выходцы из бывшего Советского Союза. Это, по сути, чуть ли не русскоговорящая страна. И сейчас, как вы знаете, мы еще переходим даже к безвизовому режиму в наших отношениях. Но а что касается наших партнеров в арабском мире, то у нас традиционные доверительные отношения. У нас нет никаких проблем с признанием независимости палестинского государства. По сути, по факту мы это уже сделали, и мы хотим использовать весь этот наработанный за предыдущие десятилетие потенциал, чтобы сыграть позитивную роль в решении ближневосточных проблем. В этом, же, в этом же контексте следует рассматривать и наше предложение провести, организовать и провести в Москве Ближневосточную конференцию. Мы активно обсуждали это с президентом Мубараком, когда он был недавно в Москве, с президентом Египта. Мы не хотим здесь играть, хочу это подчеркнуть, какую-то лидирующую роль. Мы хотим сыграть только роль посредника и организатора, с тем, чтобы каждый из участников процесса почувствовал и увидел свое собственное место в этой работе, чтобы каждый из участников этого процесса добивался хоть, хотя бы маленькой, но позитивной цели в ходе этой совместной работы. И очевидно, что для того, чтобы эту конференцию провести, ее нужно хорошо подготовить. Насколько мы понимаем, за высказываются наши американские партнеры и часть наших друзей в арабском мире. Мы сейчас ведем консультации с израильтянами. Как только мы увидим, что ситуация созрела, мы объявим о проведении этой конференции. Повторяю, нам очень бы хотелось не просто собраться и пообсуждать, хотя это само по себе уже неплохо, быть за столом переговоров, а не стрелять. Но как только мы почувствуем, что можно выйти на какой-то позитив, мы сразу же объявим о том, что конференция созрела для ее проведения. И Михаил, пожалуйста. Спасибо. Владимир Владимирович, если можно вернуться к взаимодействию с НАТО. Вы говорили о том, что сохраняются некоторые разногласия. Так все-таки Россия готова участвовать в формировании, да, формировании новой системы безопасности в Европе и во всем мире? Ну, конечно, мы ведь это и делаем. Во-первых, давайте не будем забывать, что все-таки ключевая роль в создании новой архитектуры международных отношений в современном мире, принадлежит все-таки Организации Объединенных Наций и Ее Совету Безопасности. Но такие крупные международные региональные организации, как Организация Североатлантического договора, НАТО, безусловно, являются крупным и важным игроком. И сам факт того, что мы пошли на создание Совета России-НАТО, участвуем в, этом, в этой работе, причем конструктивно участвуем, говоря о том, что мы стремимся наладить диалог с этой организацией. И в целом мы добиваемся и, и в этой работе положительных результатов. Я уже упомянул некоторые направления. Работа совместная по борьбе с терроризмом на, и распространением элементов оружия массового уничтожения на Средиземном море. Корабли Черноморского флота России принимают участие в совместных оперативных мероприятиях на Средиземном море. Это работа в Афганистане, это работа по предотвращению катастроф, это работа по тому же нераспространению, это борьба с терроризмом в конце концов. И это очень важно, одно из важнейших направлений нашей нашей совместной работы и деятельности. Все это говорит о том, что мы настроены на конструктивную работу. Так и будем дальше действовать, если наши партнеры будут учитывать наши интересы. Рейтер. Владимир Владимирович, Вчера Соединенные Штаты и НАТО объявили о том, что они интегрируют, будут интегрировать систему противоракетной обороны. У нас был проект про ТВД. Как, обсуждались ли вопросы интеграции этих двух систем? Вообще, в каком состоянии сейчас эта работа находится? Есть ли здесь перспективы? Спасибо большое. Сегодня мы упоминали о проблеме ПРО, но как бы вскользь. Я полагаю, что основные дискуссии у нас будут с нашими американскими партнерами завтра, когда президент Соединенных Штатов приедет в Сочи, и послезавтра, когда у нас намечены уже более предметные дискуссии, в том числе и на эту тему. Что же касается в целом, то действительно мы сегодня отметили, что есть существенное продвижение в диалоге по созданию ПРО-ТВД, противоракетной обороны, театра военных действий, и наши натовские коллеги, в том числе военные, отметили сегодня, что это произошло в том числе за счет конструктивной позиции российского генерального штаба и российских военных специалистов. Мы и дальше будем работать в этом направлении. Что касается стратегической ПРО, это другая тема. Как вы знаете, мы выступили с собственными инициативами, которые заключались в том, что мы должны, во-первых, вместе проанализировать ракетную угрозы, во-вторых, вместе создать архитектуру, будущей стратегические ПРО, в-третьих, должны обеспечить равный демократический доступ к ее управлению всех, кто будет ее организовывать, а это США, Россия, Европа. При этом мы предложили создать два центра обмена оперативной информации в Москве и в Брюсселе. Чего здесь плохого, я не знаю. Но... А, но Наши партнеры предложили свой вариант развития событий, положительным – это хуже, чем наши предложения, на мой взгляд, потому что они бы закольцевали работу на этом важнейшем стратегическом направлении на длительную историческую перспективу. Но что является позитивным в сегодняшнем диалоге – это то, что наши озабоченности по поводу обеспечения нашей собственной безопасности в случае внедрения… Система противоракетной обороны, которую предлагают наши американские партнеры, наши озабоченности по поводу нашей безопасности все-таки услышаны. Последний приезд в Россию министра обороны и министра иностранных дел Соединенных Штатов говорит о том, что наши американские партнеры думают о том, как разработать меры транспарентности и доверия в этой сфере. Этот диалог будет продолжен в Сочи. Вот коллега, примерно с такой же прической. Да, Пожалуйста, дайте микрофон, пожалуйста. Uh, President, uh, we don't hear about Gulf Thank you very much. Перевод просто пропал. Но если я вас правильно понял, речь идет об иранской ядерной программе, об озабоченности некоторых соседних государств, в том числе стран Залива. Ну, что я могу сказать? Россия до сих пор достаточно конструктивно работала с международным сообществом в рамках Совета безопасности ООН по иранской ядерной проблеме. И в то же время мы полностью и целиком исполняли и намерены исполнять наши контрактные обязательства перед иранскими партнерами по развитию их ядерных программ в мирных целях. Это касается и поставок ядерного топлива, как вы знаете. Но все озабоченности международного сообщества по поводу военных программ Ирана мы держим в поле нашего зрения. Работали до сих пор конструктивно со всеми участниками этого процесса, вплоть до согласования резолюции Совета безопасности ООН по этой проблематике. И здесь главное как раз наше единство по этому вопросу. Мы и дальше готовы работать в таком же ключе, имея в виду обеспечение законных интересов Ирана по развитию высоких технологий и по снятию озабоченности международного сообщества с точки зрения распространения. Пожалуйста, коллеги из румынской прессы, было бы неправильно. Кто из румынской прессы? Пожалуйста, прошу вас. Будьте добры. Спасибо, Владимир Владимирович. Э, у меня вопрос со стороны румынской прессы, потому что тут очень часто говорят о возможности повторения холодной войны. Считаете ли вы возможно? Все, у меня вопрос со стороны румынской прессы. Все время все все время говорят в последнее время о возможной повторении холодной войны. Считаете ли вы возможно такое повторение? нет нет я думаю что это невозможно в этом никто не заинтересован ну, есть может быть отдельные силы которые хотели бы немножко воду замутить и в этой мутной воде выловить какую-то рыбу но глобальные игроки я думаю не европа не соединенные штаты не ни россия никто не заинтересован к возврату к прошлому. Нет такой необходимости. Обращаю ваше внимание, что нет никаких идеологических расколов и разделов в Европе сегодня. Нас по большому счету ничего не разъединяет. Если мы говорим о том, что есть у нас какие-то озабоченности, то мы бы хотели, чтобы мы были услышаны и вместе решали проблемы, которые возникают. Ну вот много, много говорят о, о том, что Россия является несговорчивой. Ну а почему мы должны быть сговорчивыми, если речь идет о, о, об угрозах нашей национальной безопасности? Это же не мы вышли из договора по противоракетной обороне. И после этого начался потихонечку как бы, слом э, пред, э, сложившийся до, до этого за десятилетия системы международных отношений в сфере безопасности. Нам говорят вот вы приостановили до да, все, а так вы же его даже не ратифицировали. Вот я сегодня только об этом говорил. Мы, ну, мы в одностороннем порядке много лет исполняли, до да, все. Знаете ли вы, что, например, прибалтийские страны не ратифицировали адаптированную версию, а только подписались под старой? А что это значит на практике? Вот представители прессы это представляют себе или нет? Это значит, что в соответствии со старой версией договора, все прибалтийские государства, входят в э, Прибалтийский военный округ Советского Союза, и я должен назначать там командующих округами, но это же бред, в конце концов. Это вступило в полное противоречие с реальной действительностью. Мы единственная страна подо все, которая взяла на себя колониальные обязательства, ограничение своих собственных войск на своей собственной территории. Мало того, что мы взяли на себя такие обязательства, мы их подписали, ратифицировали, а наши партнеры даже не своволили этого делать. А нас призывают и дальше в одностороннем порядке исполнять эти договоренности со ссылкой на як якобы на стамбульские договоренности. Во-первых, нет никакой... Возьмите текст и почитайте. Нет никакой ссылки вдовсе «да на стамбульские договоренности. Нет тут таких ссылок юридических. А даже если предположить, что такое есть... Посмотрите, что написано в Стамбульской договоренности. Там написано по Грузии, что мы две базы должны вывести, а по двум другим базам договориться. Мы две вывели, а по двум договорились, что мы их тоже будем выводить. Полностью исполнили. Что касается Приднестровья, что там написано? Написано, что мы должны вывести либо уничтожить на месте тяжелые вооружения. Мы это сделали уничтожили на месте, либо вывезли. Тяжелое вооружение подтверждено актами международных экспертов. Что еще? Поэтому давайте-ка, ребята, жить дружно и по-честному вести диалог. Как к нам будут относиться, так и мы будем реагировать на, на, на эту политику. Но сегодня мне так показалось, что я был услышан нашими партнерами. И есть желание, либо ратифицировать то что уже сформулировано раньше либо выходить на какие-то новые договоренности либо что-то изменять но нужно что то делать надо работать а просто так знаете в одностороннем порядке действовать и пытаться все свалить на одну сторону это уже без перспективы а, пожалуйста итоги чудодеев пожалуйста Микрофон, микрофон. микрофон. Громко командным голосом микрофон. Вот сзади Зачу. вас микрофон. Угу. Владимир Владимирович. Тем не менее накануне встречи некоторые западные СМИ сообщали, что ваши партнеры по альянсу ожидали аналога вашей. Мюнхенской. Что ожидали? Ожидали аналога вашей ну, э, мюнхенской речи. Uh -huh. К сожалению, э, вашего выступления так уж получилось, мы не слышали. Э, слышали в пересказе и так далее. Э, скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, вы э, оправдали эти ожидания ваших коллег или все же все прошло мирно? Спасибо. Какой такой религиозный ужас в ожидании моих, моих речей. Я не знаю, откуда он возник, но, во-первых, в Мюнхене я выступал на, на международной конференции. Она предполагает определенный стиль. Полемический стиль, откровенный. Но и там он был достаточно конструктивный, на мой взгляд. Сегодня мы встречались в другой обстановке, но Говорили, я уже сказал об этом в начале, тоже весьма открыто и конструктивно. Мы не перешли определенных границ. Это не было, знаете, э, таким, такой, это не было пин-понг какой-то взаимных обвинений. Я изложил нашу позицию. <coughs> Мне показалось, что она, во всяком случае, значительной, значительной частью коллег присутствующих э, была услышана был конструктивный отклик на то, что мною было сказано. В общем, это была реальная, открытая, деловая встреча и, и полезная дискуссия. Вот, что я бы хотел сказать о сегодняшней встрече. Раз, что пожалуйста, дадут микрофон, наверное, сейчас... Александра Кашарницкая, телеканал Russia Today. Владимир Владимирович, вот э, не так давно, да в принципе и во время самого саммита э, НАТО в рамках альянса звучал такой тезис, что расширение НАТО на восток и приближение его к западным границам в принципе э, несет также демократические ценности, укрепление демократических ценностей и стабильность в эти регионы. И вот э, разве это плохо для России, если у нее будут такие демократические, стабильные соседи. Да, этот тезис звучал и сегодня в выступлениях некоторых коллег. Для меня это очень странный тезис. Вот вы вдумайтесь, как это звучит. Значит, если та или иная страна является членом НАТО, то она претендует на то, чтобы считаться демократической. А если нет, значит, не демократической. Давайте Посмотрим, сколько в мире стран, которым никто в демократическом характере их внутриполитического устройства, никто не отказывает. Но они не являются членами НАТО? Или что, они уже не демократические? Или вот Украина, ее приняли бы вчера в НАТО, она бы стала демократией. А сегодня она что, не демократия? Что за бред? А, это во-первых. Во-вторых, есть и... Другой аспект этой проблемы. Вступление в НАТО, к сожалению, автоматически не приводит к демократизации той или иной страны. Это не демократизатор автоматически. Ну, возьмите а, проблему Прибалтики. В Латвии сотни тысяч неграждан. И такая, а, такое состояние, во-первых, осуждается международными организациями, мы знаем об этом, правозащитными международными организациями. Это очевидно не демократическое состояние общества. Но вступление в НАТО ничего для этих сотен тысяч людей не изменило. Поэтому тезис о демократизаторской роли военно-политического блока сильно преувеличен. Коллеги, время у нас выходит. Давайте еще два вопроса. Извиняюсь перед российскими журналистами, все-таки здесь больше наших коллег иностранных. На BBC и NHK. И на этом законе завершаем. Пожалуйста. Вот перед вами, коллеги, дамы с микрофоном. Владимир Владимирович Константин Эггард, BBC. Если посмотреть вперед, исходя из документов, в том числе и Совета НАТО, в декабре, возможно, все же будет принято решение министрами, страна-то о предоставлении планов относительно членства Украине и Грузии, то есть это нельзя исключить. А в следующем году новая, новая стратегическая концепция альянса может быть принята на юбилейном саммите Альянса, если посмотреть вперед в этой связи на отношения России и НАТО, как вы думаете, они будут развиваться? Захочет ли Россия подключиться, например, на какой-то стадии в рамках Совета к дискуссии о стратегической, стратегической концепции? И кого будет реакция, если все-таки МАП будет дан Украине и, России, а Украине и Грузии? Прошу прощения, спасибо Россия большое. пока не претендует. Да, нет, да. Слава Богу. Мы с точки зрения обеспечения своей безопасности являемся страной самодостаточной и не собираемся жертвовать частью своего суверенитета для того, чтобы создавать иллюзию повышения своей безопасности вовне. Но мы намерены сотрудничать с этой организацией, я уже об этом сказал. Так же, как со многими другими организациями в мире. Но ну, НАТО, безусловно, крупная организация и для нас в известной степени является приоритетным партнером. Что же, касается, что же касается расширенческой политики НАТО, то я сегодня и на встрече с коллегами говорил об этом откровенно. Вы знаете нашу позицию. Мы не считаем, что автоматическое расширение ведет к решению современных проблем. Ну, НАТО ведь создавалось когда? Я говорил сегодня тоже об этом. Когда было противостояние двух блоков. Когда была империя зла в виде Советского Союза. Это еще тоже надо подумать, так ли это, и все ли там были одинаково правы. Сейчас оставим эту часть дискуссии. Но было понятно хотя бы, для чего создана НАТО. Сегодня нет Советского Союза. И нет Восточного Блока, и нет Варшавского договора. Против кого НАТО существует? Мы слышим, что для решения современных проблем и вызовов. Каких? Какие это проблемы и вызовы? нераспространения оружия массового уничтожения. Что здесь можно сделать без России эффективно? Ничего. Россия одна из крупнейших ядерных держав. Мы не только восстановили свой ядерный потенциал, но и развиваем его. И дальше намеренно развивать. Всю триаду. На море, в воздухе и на земле. И что можно сделать без России? Да ничего. А с точки зрения борьбы с террором, что можно сделать с Россией? Ну, можно. Закрывать какие-то проблемы, но эффективно бороться маловероятно. Так? Возьмите одну из острейших проблем, которая стоит перед НАТО – Афганистан. Можно эффективно работать без России, имеющей такой потенциал на афганском направлении? Наверное, нет. Именно поэтому нас все время призывали транзит предоставить, оказывать помощь и так далее. Давайте вспомним, Россия была единственной страной, которая поддерживала Северный Альянс. Сотни миллионов долларов мы направили туда на поддержание боевой готовности соответствующих подразделений. До сих пор оказываем помощь вооруженным силам в, э, и в снабжении запасными частями, в подготовке кадров и так, далее, и так далее. Можно это сделать без России эффективно? Нет. Поэтому само по себе существование этого блока, все-таки думаю, что и многие сидящие в этом зале со мной согласятся. Так уж эффективно на современные угрозы и вызовы, не отвечает. Но это, тем не менее, фактор в сегодняшней жизни международной, фактор э -э, международной безопасности, в сфере международной безопасности. Мы это признаем, поэтому сотрудничаем с Блоком. Что касается расширения, я сегодня слышал, что это расширение не против России. знаете, я с большим интересом и любовью отношусь к европейской, в том числе к германской истории. Был такой Крупный политический европейский германский деятель, Бисмарк, который говорил, что в таких вопросах важны не намерения, а потенциал. Никто пятую статью Вашингтонского договора не отменял. Мы взяли и ликвидировали базы в Камране, во Вьетнаме, на Кубе, вывели все свои воинские подразделения из Восточной Европы, из европейской части вообще почти все вывели, крупное и тяжелое вооружение. Что получили? Базу в Румынии, где мы находимся, базу в Болгарии, позиционный район про-стратегический американский, в Польше, в Чехии. Это же все движение к нашим границам военной инфраструктуры. Ну давайте говорить об этом прямо, честно, откровенно, с открытыми картами. Мы хотим вот такого диалога. Или сразу после вступления прибалтийских стран появилась боевая авиация в небе. Ну зачем? Чего она там решила? Четыре-пять там самолетов прилетели, полетали вдоль городов. Только раздражающий фактор, ничего больше. Вот такие вещи, они требуют постоянного внимания, анализа и реакции. И если Совет россия нато будет вот так вот откровенно, честно рассматривать эти проблемы, то он будет востребован. Завершающий вопрос и нечки, пожалуйста. Владимир Владимирович Нечкей, Натарова Юлия. Я хочу немножко такой не совсем про НАТО вопрос спросить, наверное, про сегодняшний визит ваш. Я думаю, я точно не знаю, конечно, возможно, это один из последних ваших зарубежных визитов в качестве действующего президента. Вот все 8 лет мы, мои коллеги, мы освещали ваши высказывания. Нам всегда было очень интересно. Вы были очень ярким ньюсмейкером. Вот. Мы теперь не знаем, как дальше все сложится, другой человек будет ездить. Скажите, вы жалеете о том, что вот, э, вам придется отойти от э, такой внешнеполитической деятельности? Или с облегчением относитесь к этому? Прежде всего хочу сказать, что... Я также, как и любой человек, который ответственно относился к своим служебным обязанностям и с полной отдачей сил, конечно, э, жду, когда вот этот груз ответственности с моих плеч перейдет на плечи другого человека. Как у нас в таких случаях говорят, чему же, э, здесь, э, почему же здесь не радоваться? Это же дембель, понимаете? Это называется это дембель – окончание срока службы. Я считаю, что я работал напряженно и результативно. Что же касается моего преемника, то, уверяю вас, это человек широких очень взглядов, с блестящей университетской подготовкой, вам будет с ним интересно. А в завершение я бы хотел сказать то, что, собственно говоря, вы только что и озвучили. На протяжении восьми лет, а это, это были сложные годы и в истории России, и России во взаимоотношениях России с нашими партнерами. Это были годы возрождения России как мощного, независимого государства, собственной позиции. И диалог шел, да и до сих пор проходит непросто. Но я хочу поблагодарить всех коллег, которые в этом зале находятся, тех Ваших коллег, которых сегодня здесь нет, но которые на все эти годы вместе работали, я говорю именно вместе, потому что от того, насколько объективно вы освещаете ход наших встреч, очень многое зависит в общественном восприятии происходящих в мире и в Европе процессов. От этого в значительной степени зависит и восприятие моей страны, России. И... Даже тот интерес, который вы проявляли к российской проблематике, заслуживает всяческого поощрения и благодарности. Спасибо вам большое. Всего доброго.